Всем привет! Меня зовут Ростислав. Я продаю товары на международных торговых площадках по всему миру. Если вы украинский производитель любого направления, будь то мелкое производство в гараже или крупный производитель товаров, давайте сотрудничать. Для этого пишите мне под этим видео в сообщении, и я обязательно всем отвечу. Пока!